Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. И уходить за поворот вы не спешите, не спешите. И ей, стоящей у ворот, остановившись, помашите. Вздыхают матери в тиши в тиши ночей, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, и спорить с этим невозможно. Так будьте чуточку добрей, опекай их, не раздражайтесь, не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Они страдают от разлук. И нам в дороге беспредельной, Без материнских добрых рук, Как малышам бесколыбельной. Пишите письма им скорей, И слов высоких не стесняйтесь, Не обижайте матерей, На матерей не обижайтесь.